А если кто-то никогда в жизни не кричал слово «горько», то посмотрите, как это делается в великолепной комедии с таким же названием. Кинорежиссер Юрий Мамин. Юрий Борисович, добрый день. Приветствую, Юрий Борисович. А позавчера у вас был день рождения, 76 лет. Поэтому от всей нашего, от всего нашего радио, от нас лично, и я думаю, наши радиослушатели присоединятся к поздравлениям. Мы вас поздравляем от всей души. Желаем крепчайшего здоровья, благополучия и до 100 лет без бед. Спасибо. Юрий Борисович, большое спасибо, что вы согласились с нами побеседовать. И первый вопрос, в принципе, касающийся вашего дня рождения. 8 мая 1945 года вы родились... 46 -го. 46 го да, прошу прощения. А через год после победы, через год после победы, вот вчера а, Россия и весь мир отмечал это событие. Вот лично для вас это день победы, день скорби, день памяти или все вместе? Как вы это оцениваете? Для меня это прежде всего у меня двойное Сейчас нормально? Вы меня слышите хорошо? Да, сейчас, сейчас, хорошо Хорошо, да, хорошо, да. Послушайте, как Я не буду пользоваться тогда наушниками Для меня это прежде всего кино театры, искусство Войну мы не пережили Я видел только ее от... Даже не отголоски, пожалуй, а последствия Потому что я рос в это время Память у меня в этом смысле хорошая Я помню очень много вещей С четырехлетнего возраста Я помню смерть Сталина когда меня везла тетя в детский сад, а у всех были заплаканные лица. Я помню, как мне нравился больше Сталин, чем Ленин, он красивее казался мне. Постепенно я пришел к выводу, что все-таки... Ну, я же ведь был... Уже... Зрелость возникала во времена хрущевской теперь Вот это наложило самый большой отпечаток. Не только на меня, но людей, которые были чуть постарше меня. Это были поэты, которые появились на нашем горизонте. Это самые знаменитые советские поэты перестройки. Это были фильмы, режиссеры, писатели. Это был воздух свободы, который, несмотря на то, что потом Брежневская эпоха все затормозила, он сохранился до той поры, пока Брежнев не объявил перестройку. И эти люди, которые были заряжены хрущевской оттепелью, они ее и осуществили. И я в том числе. Я вложил в нее свою лепту заметную. А... Юрий Борисович, а... Приходя к вашему творчеству, вы как художник на экране изображали иронию, юмор, сатиру. Во всех ваших фильмах вот именно эти грани, а, улыбки человеческая, были показаны. Как вы думаете, а почему русские люди не научились смеяться? Ну это ментальность народа. Русским не свойственно была, была остроумия, смех. И считалось, что смех – это признак низкого сословия. Смеяться могли только скоморохи. Вообще люди достойные, уважающие себя, избегали возможности смеяться, улыбаться. Они считали важность большой добродетелью. Так было в России всегда. Поэтому в России очень редкие проявления настоящего юмора. Мы можем по пальцам пересчитать этих людей, начиная с Гоголя, ну и Пушкин был необыкновенно. Лермонт был, Лермонтов по-своему остроумен был тоже, Грибоедов необычайно был остроумен, Гоголь, конечно, это великий юморист и сатирик, Салтуков-Щедрин затем. А потом появляются еврейские авторы в советское время, и они становятся властителями дум, это Ильфа, Петров, это Бабель, это ну, много, там можно говорить об этом. Люди, обладающие юмором. Вообще, люди, обладающие способностью видеть в мире смешное, это дар Божий. Я его оцениваю и ценю в себе. Я знаю многих людей, которые как бы считают до сих пор комический жанр, низким в сравнении с серьезным кино но когда ты занимаешься действительно по заказу комедии когда ты вынужден смешить как заправский какой-нибудь там я не знаю извозчик то это это обязаловка она лишает тебя возможности быть личностью самостоятельного когда я действую только по зову сердца потому что природа наделила меня способностью видеть в жизни смешное то меж, мимо чего другие мои соотечественники проходят не заметив а я это замечаю замечают это мои товарищи с которыми я вместе работал и и тогда мы это выводим на экран, на театральную сцену и даем возможность увидеть это другим людям, которые обнаружив, что жизнь их не только тягостна, не только привычна, но в ней много смешного. И они выходят оздоровившимися, они, они им легче становится жить. Они, это, это глоток воздуха свежего. Я считаю, что возможность найти смешное в жизни необходима, а оно есть всегда. Во всех случаях. Поэтому Чаплин-то тема велик, что он первый из комедиографов вдруг нашел, что ты можешь показать не только то, над чем будет смеяться зритель, но и то, что тебе не смешно, то, что вызывает у тебя слезы. И когда появились такие картины, как Малыш или Огни Большого Города, то зрители с восторгом восприняли их, потому что они могли смеяться до слез и плакать до смеха. Это величие. В общем, это линия, которую предложил. Чаплин. Она и продолжилась в лучших произведениях. Там, Рязанова, Данели, И я, ваш покорный слуга. Ну, там, Форест Ганд, например, также. И я, ваш покорный слуга, тоже считаю себя в этом смысле последователем и на, именно такой линии. А, Юрий Борисович, на экране а люди, занимающиеся вот а, комедиями, сатирой, а, кстати, очень тяжелым жанром, я бы их назвал такими физиологами человеческой души. А, вопрос... А, а в чем э, является природа советского человека? Вот как вы для себя это открыли? Она, в общем, многообразная. Да, вы знаете, я расскажу такой э, исторический не анекдот, факт. Я когда был закончил театральный институт и был отправлен работать в Великолукский драматический театр, город Великие Луки, я там поставил довольно шумный, скандальный спектакль Недрасль. Ненави... ненавистым мне пьесы пьесе фан Визена но это было задание руководителей театра чтобы была... был спектакль э, к школьной программе чтобы на них школьники учились но я эту пьесу не любил еще со школьной скамьи она казалась непредельно скучной прочитать ее было невозможно и когда я поехал туда я попытался ее прочитать в вагоне поезда перечитать ее второй второй раз э, помогла бутылка портвейна но все равно я ее отложил, это было невозможно. И достал книгу режиссер Мир Хойд. Открыл ее, эта книга Рудницкого, тогда она вышла в 60-е годы. И там были подробно описаны спектакли. Я прочитывал, как он обходился с классикой, во что он превращал вообще эти сцены, диалоги, персонажей и эта свобода отношений, которая давала такую комическую, удивительную искру, которая вызывала восторги у зрителей, она меня вдохновила. Я приехал, и первое, что я взял, я стал переделывать пьесу. Сделал из этой пятиактной двухактную, и все там переворошил с музыкой со всякими у меня э, стародом который вещает положительный герой он ходил с походной трибуной и все время ему подносили вон он приносил речи э, пользуясь жестикуляции там ленина и всех известных ораторов у него был э, значит походный три милон который был влюблен в эту героиню софию э, положительный герой офицер он ходил с дневщиком, который чистил его беспрерывно пока он говорил этим но монологи. монологи это же была самая томительное, чем мучили нас в школе. Эти монологи фан-визена, которые мы должны были некоторые даже учить наизусть и разбирать подробно. Но сегодня это выглядит смешно. Так вот, когда я приехал туда, я столкнулся там с учеником Мирхольда, Последних, последнего периода времени. Вероятно, до 30 е годов они очень плотно вместе работали. Он был его ассистентом на спектакле, который тот ставил в Александринке. В частности, там э, восстанавливал э, самый маскарад лермонтова и другие спектакли И он рассказывал мне о своей дружбе с режиссером Александринки Владимиром Кожичем. Владимир Платонович. Очень талантливый был человек. Вот его, его спектакли иногда были экранизированы. Например, живой труп вышел с Симоновым, это Кожич. Так вот, Кожич говорил, что такое советский человек? Представьте себе, что к вам подходит группа с, э, с какими-то э, с набором дерьма. Вот это вот целые ведра, бочки, вот это дерьмо, они пытаются вас втолкнуть, вас измазать. Вы не хотите, вы сопротивляетесь, вы отталкиваете, применяя все неимоверные усилия, и в конце концов вам удается их оттолкнуть. Но какая-то частичка дерьма в вас все же попала, и от вас уже смердит. Вот так говорил Кожич. Это правда. Действительно, я вам должен сказать, что и сегодня чувствую я это. Это происходит с людьми, которые уехали в другие края, в Соединенные Штаты, во Францию, в Риге. Вон что они устроили, какое бедобесие по поводу памятника солдата-освободителя. Целая группа вышла. Они смотрят российское телевидение, они отравлены, и они не хотят меняться. Что такое советский человек? Тот, у которого не было собственности, ее можно было всегда отобрать. Человек, который воспитывался в презрении к собственности, что отчасти было неплохо, Презрение к буржуазности, к мелкобуржуазности, вообще вот этот вот вещизм воспринимались как бесчанство. И Я так вырос. С этой точки зрения мы судили и литературу, и искусство, и таким образом появились такие произведения, как, я не знаю, Шумный, как он назывался, в поисках радости. Вот, разбивает школьник приобретенный шкаф. Барахольчицы жены его брата, которая всю, всю квартиру ставила мебелью, потому что она, как он говорил, прорва, она занимается только выжига именно этим. Вот я относился к этому тоже с презрением. Что было хорошего? Плохое было еще то, что советские люди не принимали никаких решений, за них решали, решало правительство, они не могли никаких решений принять. Те, кто пытались принять их, потом стали называться диссидентами. Но у советских людей сложилось критическое отношение к тем ложенкам, которые они видели каждый день. На домах партии «Народ единый и все прочее. И бесконечно это болтовня, которая не воспринималась серьезно никем, даже работниками КГБ. Кстати, они, кстати, и собирали э, этот э, сам издат и могли поделиться со знакомыми артистами, с которыми хотели дружить. От них получали многие, и потом распространяли. Так вот, вот это критическое отношение к тому, что слышат, рождало чувство юмора сколько было анекдотов как люди умели советские люди читать между строк видеть второй план угадывать его в любой строчке в литературе как они слушали райкина как они слушали любых в данном случае сатириков и странников и это проходило и это было совершенно другая это была немножко другая страна и другой народ мы сейчас видим как он изменился и тут следует говорить в принципе не о советском народе а о российской ментальности вот это более интересный вопрос что такое русская ментальность, российская ментальность? Я когда учился на высших рессерских курсах, там были философы, Мумардашвили нам преподавал, Зис и так далее. И кто-то, по-моему, Эдельман, говорил о декоративной сущности русской цивилизации. Она декоративная и подражательная. В самом деле, посмотрите, говорила на других языках, носила чужие камзолы, другие совершенно костюмы, строила дома которые были совершенно неуместны не, не для северного климата. Весь Лени... Петербург был построен в итальянском и прочем стиле. Эти дома непригодны для жизни в этом, в этом климате. Их надо было ремонтировать каждый год. Удобств никаких не было. Но до чего красив город. Эстетическая составляющая была основной. И это хорошо, я люблю поэтому этому вот, отцу Ленинград, Петербург. Там в этом смысле много хорошего. И мало того, вот эта эстетическая составляющая дала возможность дремучему российскому народу, который не знал ни театра, ни журналистики, ни живописи, ничего, кроме церковных обрядов и песнопений. Так вот, за какие-то там полтораста лет он вдруг стал не только, достиг европейской культуры, он стал законодателем культуры в лице Толстого, Достоевского, Чехова, Чайковского, Рахманинова, потом Прокофьев уже, ну и так далее. Вот э, это особенность русского народа, но это ментальность, к тому же, поскольку она подражательно, декоративно, она очень легко переходит в низшие категории, каким привел сегодня Путин и его правление. Он набрал, во-первых, вокруг себя банду подлецов, и вместе с ними и с проводник, проводниками того, что называется пропаганда, они за эти 20 лет, это раньше, вероятно, за 20 лет оскотинили страну до невозможных, невозможных пределов. То есть у человека всегда есть и светлое и темное так вот если обратить внимание на это темное развивать его он превращается в монстров чудовище и таким я вижу сегодня своих соотечественников мне стыдно за них я их страшусь мне ну просто они выглядят дикарями это вторичное одичание что называется вот в цивилизацию приходит вторичное одичание и люди прощаются в первобытных дикарей вот это происходит в России, Юрий Борисович, я вот буквально на днях узнал, что в Германии во время во времена нацизма были люди, которые называли мартовские фиалки. То есть это творческая и Творческая интеллигенция и, и научная интеллигенция – это те, которые поддержали э, нацистский режим и активно принимали участие в жизни этого режима. Их называли «мартовские фиалки». Что касается сегодняшней России, э, «мартовские фиалки» и здесь, естественно, есть, и вы их знаете, и Владимир Бортко, и Никита Михалков – абсолютно талантливые люди. А как вы думаете, в них это давно сидело или при определенных обстоятельствах а, это вылезло а, ну, наружу? Ну, вы договорили о таланте. Никак его нельзя идентифицировать с человеческой личностью. Талант, ну, если принять как бы образно сказать, что Бог разбрасывает его, не глядя. Поэтому, ну что нам гордиться толстым или достоевским? Толстой и в Англии был, был толстой хотя была бы иная фамилия, он, талант у него был бы всегда, в этом смысле. То, что он оказался на русской земле, ну, так получилось. И в Германии оказался Гёте, и Бах. Эти люди действительно одарены, но с человеческой стороны у них глубокое червоточина, у них совсем другие приоритеты. Выяснилось, что талантливый Михалков, который мечтал всегда быть бариным и стяжателем, Пока это не было возможности, в нем проявлялись лучшие черты. Он был замечательный экранизатор. Я не знаю лучше, кто когда-нибудь справился с Чеховым, имея в виду пьесу для механического пианино. Ведь Чехов считал, что он пишет комедии. Станиславский ставил их как скучные спектакли со сверчками, от которых Чехов сам убегал в ресторан, чтобы принимать коньяк. А Михаил Кончаловский снял серьезный фильм в духе Станиславского «Дяди Ваня». А вот Никита сделал эту картину, которая действительно, она очень смешна. Там много смешного. Зрительный зал реагирует на нее бурно и видит, насколько там много эксцентрики, много остроумия, много всего, что принесено Чеховым. И это уловил талантливый Михалков. Но, как выяснилось, у него были совсем другие приоритеты. И как только появилась возможность, связанная с воз... обогащайтесь, кто может, стремление к власти, к наживе, оказались гораздо сильнее в нем то же самое в Бортко этот Бортко когда-то мне предлагал вступить в компартию ему одному было как-то боязно после ГКЧП, ЧП. он вдруг прибежал ко мне застал меня в кафе или в ресторане дома кино слушай давай говорит, в эту самую партию я говорю ты с ума сошел что ли ты за кого меня принимаешь да ты сам Кого из себя строишь? Ты же снял картину «Собачье сердце». Только что мы выступали на демонстрациях против ГКЧП, поддержали это все. Петербург, Ленинград тогда первый отринул все эти самые лозунги. Первый оказался такой страной революционной, не принимающей вот эти вот старые формы. Но вот он был такой, такой человек, который легко отказался от «Собачьего сердца». Он конформист. И Михалков, конформист, хотя сами они так не думают. Конформист Бортко рвался в мэры. Как-то у него не получилось стать мэром Петербурга. Михалков рвался в президенты. Ну вот такие люди пришли. Причем у Михалкова очень много сходного с... Кстати говоря, самое удивительное, я вам сейчас раскрою удивительный секрет. Первый раз. Бортко и Михалков, братья. Но Это они и узнал. похожи, они и похожи внешне, да, у, у них... У них один отец. А, что касается... Но Бортко воспитывался в семье Корничука в Киеве. А, потому что вот, вот мать была как раз матерью бортка они похожи у них и голос похожий манера но ну, бортка бор, бор, немножечко менее э, как бы такой э, живиальный цивильный или что называется привлекательный для женщин в меньшей степени герой а так это да поэтому у них много общества, общего и в этом смысле хотя он никогда не признается в этом борту его это кстати говоря даже оскорбляет но это мне сказала одна из э, заместитель главного редактора нашего объединения на линфильме когда-то мы вместе выпивали с ней с Аристовым, и вот она сказала что понимаете вот как то она была возмущена по поводу бортка и она сказала про него какая у него была судьба рождения так вот это стяжатели путин стяжатель и врун и михалков врун стяжатель и это очень много общего в этом смысле окружили себя такой же такой же группы людей которые и даже точно говорится о том что путин то выискивал людей которые были бы менее интересные свободные одаренные чем он чтобы он не чувствовал себя ущербно, так как приказывали когда-то при начальстве да это петр же петр первый же у него был был постулат как себя вести чиновником при начальстве принимать вид человека глупого восхищенного да с глупой улыбкой с тем чтобы начальству не было бы оскорбительно какой нибудь там э, недооценка его величия вот ну, что-то в этом роде говорил он. это сохранилось так они и ведут себя есть безмерно причем это есть мы как люди не уже не молодые прошедшие много. Мы наблюдали ее со, со, со многими лидерами. Какая была Лис по отношению к Хрущеву, наш Никита Сергеевич, по отношению к Брежневу, это уже по Сталинское время. Какая была. Был, и книги печатали за него, речи произносили, и всюду его портреты висели. И потом просто не успевали. Последующие три этих самых Генсека очень быстро или два свернулись. Горбачев. Тоже начался культ. мгновенно мгновенно начался культ Горбачева. Но я-то это немножечко... Сумел отметить в своей картине фонтан. Но к чести Горбачева надо сказать, что он там он у меня изображен в несколько забавном виде, когда он со всеми здоровается и играет в демократию. Но сам Горбачев при этом смотрел картину, как мне говорили, несколько раз и показывал ее своим иностранным коллегам. Так что он не стал меня за это преследовать. И ему хвала, потому что он дал возможность стране впервые получить гласность. И впервые Россия поняла, что такое быть честным, откровенным и говорить вещи, ты, которые ты считаешь нужными, о которых ты думаешь. Поэтому появилось какое количество умных людей. Я не ожидал. Они из них пришли из лагерей, другие просто, так сказать, из институтов. Но они стали властителями дум на каналах телевидения. А какие передачи замечательные! Целый набор десяток, ну, штук семь программ московских, петербургских. Они были. Все ждали, когда, их, когда увидят их, потому что они давали новую, свободную, свежую информацию. Там не было никакой пропаг пропаганды, нет. нет. Если пропаганду рассматривать в широком смысле, то бывает она с плюсом и с минусом. Американская пропаганда борьбы с расизмом, она была с плюсом, и она привела к замечательным результатам на наших глазах. А пропаганда, которая ведет современное телевидение, являющееся окном в миры, для россиян невежественных россиян тут уже надо поговорить кстати говоря о культуре вот я веду дом культуры и недавно у меня был разговор с Сеньей Лариной она меня пригласила в свою передачу но я там не успела она не дала мне заняла другими темами и не дала высказаться по самому важному вопросу почему культура является основополагающей для этого потому что я вижу и в ее лице и в лице других людей они очень узко понимают культуру это развлечение это те кино, но который ты хочешь посмотреть вечером и спектакль на который пойти ну я не знаю посетить музей выставку заняться самодеятельностью вот и все что они понимают под этим словом на самом деле это настолько широко и настолько глубоко это человек Культура – это человек, это его личность. И вот в связи с этим, если вас будет интересовать это, или мы поговорим об этом еще более подробно, то я готов эту мысль развить, чтобы сделать ее убедительной для тех, кто нас смотрит. А, Юрий Борисович, в связи с этим, сразу задаю вам такой короткий вопрос, а, буквально до перерыва. А разве культура делает человека лучше? Конечно. Безусловно. Только вы должны понимать, что существует... Культура гуманистическая, которая направлена на улучшение человека и его общества. А есть просто момент творчества, который может заниматься любой одаренный человек. Но это низкий уровень культуры. Поэтому в искусстве есть высшее и низшее проявление. Высший уровень культуры это, скажем, Мадонна Рафаэля. Ну а относительные ценности искусства это фаберже, и чашки красиво сделанные, и фарфор. Вот он не поднимает человека до большого уровня. А Рафаэль поднимает высокое искусство. Когда ты видишь Мадонну Рафаэля, то как можно убить мать с малолетним ребенком? Как можно поднять на нее руку? Это когда ты слышишь музыку Баха, ты понимаешь, что немцы – это не, не только фашисты. И невозможно, это невозможно принять. Если ты это слышишь Бетховена и Баха, тогда ты никак не можешь согласиться, что раз Гитлер такой мерзавец, надо уничтожать все немецкое. То же самое касается и России. Сейчас появится очень много ненавистников русской культуры в силу невежества. Для них она мало чего значит, Но она часть мировой культуры. Потому что то влияние, которое она оказала на мировую культуру, его трудно переоценить. Во-первых, русская литература дала совершенно новые темы, каких не существовало никогда в литературе. Герои никогда не занимались вопросами, для чего они живут и как быть полезным обществу. Это не занимало героев ни французской, ни английской литературы. Американские они появились после русской. Так что тут, конечно, она может. Во-первых, я вам скажу так. Прежде всего, литература – это основное искусство. Потому что литература дает нам возможность тренировать мускулы воображения. Когда мы читаем книгу, мы сами ставим себе кино в голове. Когда мы смотрим кино на экране, мы видим готовенькое. Кино никогда не развивало воображение. Мало того, я вам должен сказать, что отсутствие чтения и воспитания на кинофильмах привело к тому, что все последующие будущие деятели кино, режиссеры, они начинают тиражировать то, что они видели. Они ничего не могут придумать новое. Вот современное кино почти ничего не создает. Обновление идет только по технологической линии. но придумали какой-то способ съемки новый, новые изображения. Новый вид камеры более легкой, ее можно перекинуть, она летает и снимает. Но сущность не происходит, не появляются сильные характеры, которым стало бы подражать можно. Все снимают сказки, особенно американцы. И распространили это на весь мир. Сказочное кино, фэнтези и так далее – это то, что делает людей, оставляет их инфантильными. Эти сказки хороши, когда ты ребенок, когда ты школьник, ты начинаешь читать что-то другое. А в старших классах ты уже читаешь Толстого и Достоевского. Вот такой рост идет. А дальше ты становишься еще более понимающим в жизни. Я не сказал очень важного. Когда мы читаем книги, помимо того, что развивается наше воображение, мы учимся сопереживать. В нас возникает благодаря этому чувство эмпатии. А эмпатия – это и есть то, что отличает человека от зверя. Способность сопереживать, сочувствовать – вот это и есть человек. Потому что если этого нет, тогда это уже животное, научившееся разговаривать. Жестокое, хамское. Оно может быть и не хамское, но оно жестокое, оно античеловечное. Для него нет пределов для проявления жестокости. И оно обречено на смерть. Потому что жестокость вызывает только ответ на ее. Это идет деградация общества. Мы это видим по России. Деградация этой страны произошла на наших глазах. Она происходит, и я не знаю, каким образом ее приводить в обратное состояние, потому что все зависит от школы, от воспитания. А молодое поколение, что оно видело? Оно видело грубых, пьющих родителей, матерящихся постоянно, видело абсолютно невежественных учителей, которые озабочены тем, чтобы провести выгодные для начальства выборы в своих школах. Вот что оно видело. Поэтому вот это самая большая проблема. И хотя многие говорят, о, как только Путина скинут, все изменится, начнется мгновенно меняться. Нет. Дорогие мои, кто будет строить? Для того, чтобы строить, нужны мозги и руки. А эти ничего не умеют. Отучились. А мозги не умеют собрать. Самое страшное. Вот в чем, почему так принимают вот эти вот пропаганду? Люди перестали. Они потеряли способность мыслить, критически оценивать, принимать решения. Но не мыслят они. Они принимают готовые формулы, и они не знают, что такое мысль. Когда я преподавал в течение 10 лет, я это обнаружил со студентами. Очень неплохие ребята, ни в чем не виноваты, но невежественные. И все, что они предлагали, любые их проекты были банальные, были примерно теми же, что они видели вчера или позавчера по телевизору. Когда я им указывал на это, на это вообще, внимание обращал, они говорят, ну что? Так это хорошо. У меня так же, как там. Я говорю, так это же очень плохо для человека, который хочет быть художником. Художник стремится всегда к оригинальности. Только в этом смысл искусства. Как в науке, понимаете? Если Эйнштейн придумал теорию относительности, то можно создать институт рядом с ним. Но все остальные будут только повторять его тезы. Они же не будут ничего нового созда создавать, кроме тех талантливых учеников, которые пойдут дальше. Так вот, в искусстве так невозможно. Это называется тогда просто... Люди занимаются сферой культуры. Но они не могут делать искусство Это не искусство, которое является стереотипом Так Ю что Юрий Борисович, я вообще-то должен вас, я очень извиняюсь, прервать Мы продолжим после маленького перерыва Хорошо, что? вы запомните на той мысли, где вы остановились И мы продолжим Хорошо? Так вы новые дадите мне Спасибо Мы возвращаемся в программу политинформания. Ее ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И продолжаем очень интересную беседу с кинорежиссером Юрием Маминым. Юрий Борисович, вы с нами? Конечно. А Юрий Борисович, вы, а, если вы хотите продолжить мысль, которую вы говорили, пожалуйста, либо я могу задать другой вопрос, как вы хотите? Я хочу Эдуард и Геннадий. Да. Хочу, чтобы мой э, превратился в наш дел. Давайте я буду Отвечать, Путин меня будут. Хорошо. Сейчас что-то не со, да. со, со звуком, да, что-то у нас. Я ничего не менял. Сейчас, сейчас, сейчас все наладится. Да. А, Юрий Борисович, а вот вы сейчас говорили про. про знаете, вообще есть такое сейчас а, словосочетание. Очень многие люди говорят про Россию будущего. Вот вы сейчас мы перед тем как уходить на рекламу, вы сказали, что. А, Россия будущего, некому ее строить. А вообще, есть ли это будущее у России, на ваш взгляд? Ну, у всех есть будущее. Неизвестно, в каком оно ключе будет. Оно, конечно, очень нерадостное. Это безусловно. Оно нерадостное с точки зрения э, комфорта. Просто, просто удоб жизни. Они будут ужасны. Но надо сказать, что для российского народа, особенно для глубинного народа, так называемого, который живет не в Москве и не в Питере, и небольших городах, это состояние привычное. Я помню, с советских времен мы говорили, что дальше будет только хуже. Все всегда знали об этом, что лучше не будет, будет хуже. Так и происходило, всегда становилось все хуже, хуже и хуже. Вот, потихонечку. А потом очень быстро стало становиться хуже, и люди, которые ругают перестройку и ратуют за возвращение Советского Союза, забыли, что в последние годы жизни Брежнева или после него – Насколько опустили все магазины. Ничего было не достать. Мы, жена не могла с работы, когда приходила в магазин, и там было все пусто, потому что с утра пенсионерки вымели все полки. Она приходила и плакала. Накормить нечем. Не, нечем было накормить хозяев семьи, которые ее кормят, которые вообще что-то такое производят. Это было жуткое состояние. Поэтому он не мог не развалиться, Советский Союз. Это абсолютно понятно. Люди не хотят этого понимать. Ну ладно, бог с ними. Будущее не радостно. Что касается того, что бы я думал бы и о чем бы я, чего бы я хотел бы пожелать. Необходимо образование. Надо начать с образования, надо молодых людей воспитывать. Но это должен быть такой царско лицей, но в огромном масштабе, масштабах страны. Но вопрос, а кто будет учить? Учителя уехали, либо они деградировали сами. Те, которые выходят из ВУДов, они деградированы. Вы знаете, как за время моего, пока я его преподавал, как ухудшалось программное обучение? Какие давали идиотские задания каждый раз? Потому что люди, которые придумывали новые системы обучения, они же зарабатывали деньги, получали на это государственное там, финансирование. Тратились новые аэропортики, новые учебники. Мы писали бесконечные программы, все это ухудшало, ухудшало, ухудшало. И в результате из ВУЗов выходят не специалисты, а люмпины. Люди, которые занимаются совсем другими делами. Они не работают по профессии. Кто бы ни закончил какой институт, не работают по профессии, редко куда идут. И самая такая невежественная часть это учителя. Они занимаются тоже совсем другими делами, а в их руках находятся дети, от которых родители отвязались. Слава Богу, в школе сидит. Они в институт также отдают их. Вот я преподавал в вузах, где у меня были люди, будущие режиссеры, невежественные они должны заниматься культурой, они ничего не знают. Не читали, не знают ни художников, ни композиторов. Но почему поступили? Конкурса нет, Де, заплатили деньги, каждый год все больше и деньги. Родители избавились от них на 4 года и думают, слава богу, я буду заниматься своим бизнесом. В общем, это слово все это надо возвращать. Вот это вот самая большая проблема, которую я бы поставил, если бы вдруг меня бы спросили или бы порекомендовал тем, кто возглавит Россию, если у них хватит культуры самое неприятное что россия страна самодержавная и она пляшет от царя батюшки как у фон такой становится и россия начинает неправильно говорить слова как горбачев начать углубить если он так говорит начинает играть в теннис если ельцин любит эту несвойственную россии форму спорта ну и так далее поэтому очень важно чтобы пришел человек образованный с большой культурой который сделал эту культуру и образование национальной идеей. Вот тогда, пожалуйста, вот весь уровень пропаганды направить на это, чтобы стыдно было неправильно говорить, не знать языков, не читать. Когда-то, я помню, вот Советский Союз чем отличался. Когда жадность какая была к тому, что напечатано за рубежом, к самой дату, к тому, что передают голос Америки, к любой новым публикациям я уже не раз рассказывал этот случай, когда я приходил в компанию инженеров и т.р. и они спрашивали: читал ли ты вот вот это вот новое там иностранки в новом мире? Я говорю: да, конечно. И переводил разговор, бежал, мне было стыдно, я человек культуры, не читал то, что прошли они, и тут же поглощал это для того, чтобы не оставать стыдно было не знать. Вообще говоря, приоритет культуры был в советское время высок достаточно. Это осталось, вероятно, от каких-то традиций дореволюционных. Он был высок. Тем, тем более, что страна стала всеобще грамотная. Но сейчас он напрочь пропал. Сейчас это пропало. И еще вдобавок добавило это изобретение интернета. Прекрасная вещь, которой мы с вами пользуемся, которая необходима для людей умных. Я, например, не, не ходя в библиотеку, не проводя там дня, могу найти всю информацию для своих программ. Но молодежь этим не занимается. Большинство используют его только для какого-то развлечения, погружаясь в еще большую серость, чем они когда-то в какое-то находились. Юрий Борисович, вот такие певцы, возвращаясь снова к кинематографу, вот такие певцы советской власти, как Хейфит, прекрасные режиссеры, Козинцев, Абрам Ром, люди, главные люди в сталинское время, которые снимали кино, а Как только сталинское время закончилось, они тут же вернулись, скажем, в классику, в лучшее произведение мировой классики, литературы. Как вы думаете, почему вот такая метаморфоза, перескок с простенького советско советской агитки в мировую классику? Почему это с ними произошло? Там не было никакого перескока. Они всегда читали эту классику, и только, только о ней разговаривали. Ей они волновались, а деньги зарабатывали загиблой это разные вещи. Если вы идете там работать поваром в ресторан для того, чтобы иметь возможность изучать, я не знаю, Монтоские, то это все-таки не значит, что вы переделались из повара поклонника какой-то философии и литературы. Нет, советская, видите, переход от советской власти. Ведь пришло очень много интеллигенции, которая поддержала ее, к сожалению, потому что она рассчитывала на то, что возникает новая страна. Надо сказать, что ведь действительно советская власть по сравнению с дереволюционной царской Россией это был большой прогресс, это было предложение нового, абсолютно нового общества с горизонтами, которые были обозначены лозунгами и ничем потом не подкреплены. Власти пришли люди, которые тоже ставили совершенно другие задачи. Они не соответствовали тем идеям, на которых строилась революция. А э, интеллигенция творческая поверила в это Маяковские, Мирхольды и так далее. Пошли, но в результате плохо все кончили. Так что э, уважение к культуре в обществе сохранялось всегда. Тем более, что люди стали читающими. Страна стала читающей, и в данном случае воспринимала: ну, ну смотрите, как, с какими событиями, как поэты собирали целые стадионы? Когда такое было? Что такое был поэт для Советской России? Евтушенко. Ну, как его принимали? Как, каким образом? Ну, какое было количество? Ахмадулина. А какой-то замечательный, снятый Хуцеевым вечер в Технологическом Московском институте, когда выступали все эти поэты, как их принимали? Это было совершенно другое общество. Горящие глаза, жажда знаний, вера в светлое будущее, действительно. Мало того, я вам должен сказать, что эти люди, которые служили режиму, они же рассказывали про хороших людей. Ведь в их фильмах, там «Дело Румянцева», я вспоминаю, «Хейпица», это же э, триумф благородного человека. Побеждает благородство в главном герое, в следователе, которого играет Лукьянов. Осуждается про хиндей, про хвост. Когда мы видим фильм «Коммунист», мы тоже видим, что это благородный человек, который выступает, у него боль за народ, их надо накормить, надо помочь городу, он, отдает, он совершает этот подвиг. Так что в данном случае они утверждали о 9 дней одного года», который Михаил Ром снял. Это же, надо сказать, что они стали снимать лучшие фильмы, чем те, которые были в их молодости. Михаил Ром снял лучшие фильмы в своей жизни, когда стал старым человеком и снял 9 дней одного года» и «Обыкновенный фашизм. Именно этим он запомнится навсегда в истории. Ну, вот такая вот вещь. Так что тут нет никакого противоречия. Юрий Борисович, вот вы как режиссер да, могли бы дать оценку э, Владимиру Путину, если бы он был актером? Это талантливый актер, средний актер, э, мало талантливый. И какие персонажи в кино он бы мог бы играть? Или, может быть, вот его окружение, которое Лавров, вот, кино? Вы думаете, что вот то, что он делает? Нет, то, что он врет всегда, это воспитано школы КГБ. Никогда не говори правду, не признавайся ни, ни при каком случае, ни в каких обстоятельствах. Это признак слабости. Он никогда не признается, он будет врать всегда. И действительно называть белое и черное. Меня удивляет не он, он понятная фигура, человек, которых мы встречаем в нашей жизни, всяких прохиндеев. Он же был, в данном случае, я с ним не познакомился. Я был знаком с Собчаком, потому что он использовал мой фильм «Фонтан» в своей предвыборной кампании, когда он становился в Верховный Совет, избирался. Собчак попросил меня. Mm -hmm. Наши жены, две Людмилы, сидели, когда мы с ним выступали вместе. Но, слава богу, потом у нас разладилось отношения, И он очень изменился после этого. Вначале он был очень прогрессивный человек, Собчак. Он хотел сделать Ленинград свободным городом, который является портом, который будет примером для страны, откроет свои двери европейской культуре, всем европейцам. Но потом его убрали. Что касается Путина, он был его помощником, и, как я узнал, с самого начала был удивительным прохиндея. Он набил руку на фальшивых договорах. Он, он значит, продавал направо и налево землю, какие-то вообще дешевты. Он присвоил себе всю заграничную помощь, стал продавать ее при представных лиц, в магазинах. Его хотели придать в суду. Это разбиралось. Прикрыл его Гайдар по просьбе э, Собчака. Иначе он был бы, вообще говоря, преступник, который сидел бы. Мелкий, небогатый, ловчила, вор. Бабки, бабки делать надо, это его любимое, любимое выражение, когда он всегда кричал после этого. Но он оказался волею судьбы вот на троне. И, как в России бывает, окруженный неимоверной лестью, сам себя окружил людьми посредственными, которые стили ему. Без зазрения совести в глаза, это всегда приятно. Вот произошло то, что с ним. Он никогда не читал книг. То, что он знает, это ему преподавали, приходили люди, читали лекции по поводу величия России. Там у него много всяких этих Дугина всякие и Ковальчуки, которые его просвещали на этом. И выработали у него некое сознание. А примитивная школа КГБ сделала его человеком, для которого все люди, в принципе, враги. То есть они не то чтобы даже враги, но они э, это объект для нападения, объект для того, чтобы извлечь из них какую-то пользу. Одних надо э, значит, вербовать, других запугивать, третьих. Он вообще представляет себе человечество, как э, собрание недостойных животных. Они алчные, они легко внушаемые, и он так себя ведет. Выяснилось, что он прав не только по отношению к России, а к всему миру. Какое количество деятелей он купил во всем мире? Скольких государственных деятелей, мужей, президентов или премьер-министров, каких-то депутатов он перекупил, они становятся лоббистами России. А какое количество своих агентов он распространил, в том числе и в Соединенных Штатах. Они вкладывают деньги в американское образование. Они ведут здесь, вообще говоря, оплачивают какие-то телевизионные каналы и тому подобное. Но на самом деле вообще работают, скорее всего, на то, чтобы поддержать его, его самого, его режим. А они живут ведь на Западе. Для них комфорт гораздо важнее всего. Для них Россия – это просто, я не знаю, тот труд, из которого они ловят рыбку, выкачивая все буквально до последней. Об этом говорить даже не хочется. Да, такова система. К сожалению, вот сейчас мир, благодаря войне с Украиной, начинает трезветь. Все начинают отыскивать этих лоббистов Путина. Ага! И сразу выясняется, что да, это купленные люди. От них надо избавляться. И надо избавляться решительно, потому что, конечно, алчность, жажда деньги, денег и комфорта она будет очень долго еще человечество вообще ввергать во всякие авантюры и интриги. Особенно это плохо, когда. Это происходит внутри более, более продвинутой западной культуры с ее ценностями. В России-то они отменены напрочь. Действительно, называть белые... Когда человек не может сказать, что он против войны, миру-мир, мир. он не может вынести война и мир Толстого. Это до такой дикости. Вы знаете, я как режиссер, как сатирик, как человек, который многое придумывал, я бы не додумался, честно сказать. Я не знаю что можно было бы сегодня снимать. Жизнь опережает. Самые смелые сатиры, самые смелые проекты. Юрий Борисович, вы уже несколько лет живете в США. Какое главное отличие Америки от России? У меня спокойная спина. Знаете, я вам должен сказать. Когда я жил в Петербурге, на своей улице, я там родился и жил всю жизнь, на Гороховой. В нашем доме я не мог каждую ночь спать. Пьяные устраивают дебоши. Я бегал скандалить, я вызывал милицию иногда. Доходило до драк, буквально столкновений. Это было каждую ночь. Потом там поселились какие-то выходцы с Востока. Они начали распевать свои песни, включать какие-то церков... служения, какие-то эти самые... Восточные. Это был вообще какой-то ужас. По улице пройти опасно. Пьяная компания – это значит, тебе могут пристать. Сразу скажут, ты, ты приходишь, вы сами помните это такое. Да. Ты встречаешь по пути, несколько человек идут навстречу, ты напрягаешься и готов к отпору. Готов к тому, что тебя попросят прикурить или дай закурить. А это как раз начало, начало расправы с тобой. Но ну, страна очень очень страшная. И не говоря о том, что оскорбительные оклики отовсюду. Когда ты приходишь в метро, и ты сидишь с женщинами, с девушками, и человек приходит, начинает материться, и ты вынужден либо драться с ним, либо сносить все это, не уважая себя и чувствуя себя абсолютным дерьмом, если ты не способен за, постоять за, за культуру. Вот такая Россия. Здесь этого ничего близко даже нет. Здесь, во-первых, меня поразило, что мы жили не в Нью-Йорке, сразу поселились... За да, В Нью-Йорке, ну что ж там хорошего для человека, живущего ежедневной жизнью. Работа, наверное. Но дышать этим воздухом, жить в атмосфере постоянного транспорта, я люблю природу. И мы поехали, жили в нескольких, ну, в сотни километрах от Нью-Йорка. И я каждый раз, идя по улице, встречал людей, которые со мной здоровались. Они здороваются просто потому, что так надо. И улыбались при этом. И я здоровался. И бесконечно мы ходили гулять в любое время. Захотелось ночью, прошли ночью. Какая прелестная вообще улица становится в, в дни Рождества. Как все украшено, как эти домики. То есть ты ходишь как по музею. И вот я вам должен сказать, что я отдыхаю... А какое количество животных не пуганных? Они не боятся людей. Белки, олени тут бегают вообще, говоря, из-под ног тебя выбегают скунсы всякие. Это совершенно другое, другое общество, другая страна. При том, что здесь собраны люди со всех национальностей. Разные уровни, разной образованности. Часто много невежественных, много... Мы учились с Людмилой, ходили обладевать английским языком в университет. С нами были в основном мексиканцы, пуэрториканцы, там много всяких оттуда вышли. Очень милые, очень милые люди но абсолютно далекие от культуры, от грамотности. Но они живут в стране, которая заставляет их гордиться собой, потому что они верны Конституции. В чем сильна Америка? Соблюдает Конституцию, которая дает право каждому проявиться и осуществить свои замыслы, свой талант, если у тебя получится. Тебе не будут препятствовать в этом. В России такой вообще нет возможности. Вы понимаете, в России это только лифт. Лифт отцовский, лифт родственный, лифт начальственный. Тебя поднимают, потому что ты выгоден. Ты... Люди получают кино, потому что э, он дается какому-нибудь мажору, сыну какого-нибудь там деятеля, э, ему дают снимать кино, потому что его папаша вылечил его там отца или отправит кого-то в отпуск или даст какой-то дешев. все ты мне я тебе ничего другого не бывает поэтому и, э, и искусство культура пришли э, к своей полной деградации ниже плинтуса Баре... да -да. а юрий Борисович, у нас остается буквально ну наверное минуты две а Если говорить о российском корабле. Знаете, сейчас очень многие, как говорится, вот эту фразу повторяют. На ваш Дай взгляд... песочек и... дает ему. Да. И в переносном смысле, и в прямом смысле. Вот куда движется этот российский корабль, на ваш взгляд? Примерно так он и двигается. Поэтому адрес он движется. Но там вас ждет, вообще говоря, много открытий. Знаете, вот я жду с нетерпением. Я понимаю, как медленно идет. Вообще умные люди говорят, что человека перевоспитать или мгновенно переубедить невозможно. Что бы ты ему Какие бы убедительные аргументы ты ему не приводил. У него сложилось, при отсутствии способности мыслить, соображать, оценивать, он не может это сообразить. Вы знаете, мне очень интересно, я смотрю украинские новости, и меня особо интересует то, что они вот перехватывают переговоры телефонные. Как много ты узнаешь оттуда. Что меня больше всего потрясает. Эти молодые ребята, которые воюют, попали ли они в плен, переговариваются ли они между собой. Это какие-то неполноценные существа. У них речь, пересыпанная матом, это какие-то э, мысль выразить не могут, какие-то междометия слова. И тот им также отвечает, как они друг друга понимают, вообще тоже непонятно. Потом они обращаются к своим родным. Все Примерно, да, и их бабы, жены, матери тоже. И матерятся многие, и говорят какие-то абсолютные гадости. И тут возникает такое, такая картина вообще нравов России, поразительная совершенно, что даже я, который прожил там всю жизнь, я бываю поражен. Я говорю, ну, Людмила, это что-то такое. Мы жили в этой стране, и даже мы виделись с этими людьми, но они не доходили до степени такой деградации. Это очень быстро происходит. Потому что нет культуры. Опять-таки я говорю. Когда нет культуры, мгновенное опускание ниже плинтуса, болото, я не знаю, старость, одичание. Абсолютное вторичное одичание. Юрий Борисович, мы всем желаем смотреть Дом культуры, заниматься культурой. А вам всего самого-самого лучшего еще раз с днем рождения. Берегите себя, здоровья, бодрости, оптимизма. И до новых встреч. Вы всех. Всего хорошего и здоровья. Да, спасибо. спасибо. И успехов.